Ух ты, Мишка, привет. Макс. Какая встреча, я рад тебя видеть. О, Миша, да, здорово! как дела? -у -у -у. Шучу, -у -у. мне наплевать, пока. Вот эти кроссовки нам купил. Да, нравится. Прикольно, где брал? Белый? Угу. не белый. А, Ой, да, Ой, а я одну попробую? Да, бери. Ой, а можно мне попробовать? Да, бери, конечно. Угу. Да. Слушай, такое дело. Ты сможешь положить 200 рублей на неделю? Я сразу отдам. Значит, так, я сейчас беру у тебя 2000, понял. Когда там не знаю, все, не грусти. Давай. Миш, можно я у тебя часик посижу? Просто мама ключи забрал, не хочу на улице ждать. Короче, я так подумал, мне дома скучно, я полгодика у тебя тоже, понял? Да что-то я переживаю. <къех> на нервах уже вторую пачку съел. Да что ты переживаешь? Легкий предмет, ну... Блин, что-то так перед экзаменами проголодался. <къех> а я нет. Я тебе тут немножко цитруса принес, чтобы витамин кушал, поправлялся, в общем. Если надо в аптеку сходить там, за лекарствами, скажи, я сгоняю. Ну ты лошара, конечно, плюс 20, заболеть. Хочешь мороженое? Не хочешь, да? А, а я хочу. Твою любимую. Миш, просыпайся, уже утро. Давай. Тебе научу, пора, ты же опоздаешь. Ну, доброе утро! <связь> <связь> <связь> ты что, с ума сошли? Айди сюда. <связь> Дай воды. Да. <связь> Держи. Твоя девушка? Да. Очень приятно. А, ладно, ребят, я вас не буду отвлекать. Все, был рад видеть. Пока. Пока. Ты что, твоя подруга, да? Нормально. мы вы уже это... Ну, ты понял, было что? Через 5 минут началось собрание. Ванька, сможешь мне прикрыть, у меня финансовый отчет не доделан? Да, да хорошо. Без проблем. Мы же друзья, чувак. Спасибо. Ванька, сможешь мне прикрыть, у меня финансовый отчет не доделан? Да, конечно. Блин. Спасибо. А уж Шевченка не доделан финансовый отчет. Ребята, <сёк> жопой. приятного аппетита. Собрать на пол 12. Спасибо, спасибо. Да, ну да, как вот, хорошо. Сегодня вообще отличная погода. Ты что ешь Нутеллу без меня? Всем приветик. По ссылке в описании можно увидеть крутой ролик с нашим участием, в котором показано еще больше ситуаций, когда точно понадобится Nutella энд го. Переходите и смотрите. Всем пока. Bop bup bop, bop, bop, bop, buh.